11 октября в Высшей школе журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялся мастер-класс телеведущей телекомпании ⁇ Эфир ⁇ Марии Ведениевой на тему теле телерадиоведущего. Впервые Мария пришла на радио в 90-х, когда она начинала со озвучки рекламы, а затем начала вести полноценные эфиры. Сейчас наблюдаю я такую ситуацию. Человек приходит и садится ко мне на запись интервью, то есть в программе ⁇ Новое утро ⁇ в нашем формате предусмотрены гости. Один или два. И вот человек, который до этого совершенно спокойно со мной общался, ну максимум, может быть, он сказал, знаете, я конечно немножко волнуюсь, я ему говорю, а, а я перед тем, как начать интервью, и перед тем, как начать запись, я с ними активно шучу, я с ними флиртую. Глядишь, как-то вот он уже и расслабленно так начинает нормально, формулирует все. Но есть люди, которые ничем не прошибаемы, и вот они начинают так волноваться, что до этого он себе вроде бы все так как-то так как-то с тобой общался нормально. А тут нет и все. Инстаграм действительно стал неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому все фотографии, которые мы там показываем, будь то милый щенок или селфи на вершине или бруса. Поэтому телеведущая не могла обойти тему того, как же все-таки продвигать себя в социальных сетях и набрать сотни лайков. какой то даже уважение, момент уважения к своим подписчикам должен быть. Потому что люди. Почему соцсети стали-то популярны, Инстаграм в частности? Люди хотят видеть красивую картинку. Вот. И я даже замечала, что на красивую картинку и какой-то посредственный текст, будет гораздо больше лайков. Люди хотят видеть красивые Как сделать так, чтобы реклама была ненавязчивая? И мы с ними договариваемся, что хотят увидеть они. Я сначала говорю, что вы хотите. Потом говорю, ребят, вот я вам точно говорю, что если я сейчас буду сидеть и писать, у вас такой вкусный суп, это вообще не прокатит. В этот день Мария рассказала не только о том, как она попала на телевидение, но и о секретах популярности в соцсетях, делилась лайфхаками, хорошего интервью, опытом съемок в телесериале. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ -Ньюз.